Приветствую всех из Финляндии. Я приехал поменять фильтр, заодно хочу показать ре... сам по себе, что такое рекуператор. То есть это вент-агрегат, по сути. Вот это ящик. ящик. Это как бы вент-машина. Рекуператор там маленькая-маленькая часть. Я сейчас от... открою и покажу, что для чего. Но стоимость не его составляет именно, как бы, ну, получается, основная. Это моторы, там электроника стоит. Датчики там, противопожарные, чтобы отключалось, э, там, когда фильтр нужно менять, забивается, не забивается. В общем, я не знаю, но слишком много разговоров идет, вот, что рекуператор выгоден, не выгоден. Да поймите, что вот если вы ставите принудительную вентиляцию, она должна быть в таких домах, как каркасные дома, или все равно сейчас все дома стараются быть герметичными, соответственно, дышать там нечем. Поэтому это, это необходимо делать. Все вот эти предложения... Там сделать где-то приточки и так далее. Тут сейчас ну, рассказывают, что в новом строительстве делают по ну как бы естественной вентиляции. Ну, якобы что-то там прогрессирует. Не знаю, ребят, вот у нас какая строят, их как строили с вентмашинами. Когда закон этот ввели, ставить обязательно принудительную вентиляцию, потом еще с рекуперацией. И все, ничего больше не менялось. Не знаю, может быть, какие-то экспериментальные. В других технологиях, там может быть как-то по клеенному брусу, или просто это брус какой-то будет, может быть там что-то химичат и колдуют. Но я не знаю, это нигде здесь не окружает. Один какой-то, я видел, ну якобы обзор, что э, вот как это будет, не знаю, честно говоря, как это все будет проходить по тестам. Воздух должен обмениваться. То есть если это будет там, кирпич или так далее, там, разные люди по-разному говорят, что можно там накопление влаги потом выводить. Там частично можно мембраны использовать, которые, ну, как бы, ну, скажем так, умные мембраны. Но это все в разы, в разы дороже, потому что рулончик умной мембраны стоит по сравнению с пленкой. Капец, как дорого. Капец, как дорого. Там только вы сможете делать определенную... Э, тип утеплителя должен быть. Вот всякое такое. Это будет просто изначально дороже на порядок. И поэтому здесь проще поставить вентогрегат и контролировать подачу воздуха. В любом случае это комфорт. В любом случае. А за комфорт всегда надо будет платить. Так что не надо к этому относиться как ну, к чему-то такому. Вы там предлагаете какие-то схемы, вот сделать только, не знаю, только вытяжку сделать, тогда у вас притоки, ну, это фрешки простые. То же самое, что вы окно открываете, у вас весь шум полетит к вам. Шум – это, это огромная проблема. Глушители нужно ставить как на приток, так и на вытяжку. Где вы там что будете ставить -то? Вы весь этот шум забираете, вы путаете, ну, такие, скажем, полумеры, сравниваете с полноценным, с чем-то. Поэтому не сравнивайте. Сейчас вот посмотрим, как она выглядит. Вот она работает, установка. Я пульт поднимусь наверх, покажу на входе. Там три кнопочки. Я дома меня нет дома и гости. Там три вариации должно быть. Просто когда кто-то уходит или заходит в дом, он может переключить по-простому и по-быстрому. То есть можно автоматики наворотить еще больше и так далее. Вот. Я ее не отключаю. То есть она сейчас автоматически, лягушечка, ее отключит. Посмотрим. Вот она. Крышка тяжелая, крышка тяжелая, но установка работает очень тихо. То есть я вот стоял с ней и все. Значит, фильтра понятное дело, они грязные. Вот это фильтр основной, первый самый, скажем, такой самый грязный. Тут всех комаров он Машку и так далее затаскивает. Это уже фильтр такого плана, как бы решетчатый, такой нормальный. За год нормально себя чувствует, не сильно тут как-то он черный и грязный. И вот еще один, тоже, тоже в принципе достаточно чистый фильтр, я бы так сказал. Значит, вот смотрите, вот это вот, вот, это всего лишь вот эта алюминиевая штуковина, это и есть рекуператор. Все, там ничего не крутится, ничего не вращается. Сейчас, наверное, вытащу я его все-таки, вытащу здесь, почищу заодно. Вот. Здесь собирается конденсат, внизу вот это, здесь э, слив для конденсата уходит, сифончик маленький стоит. То есть любая вентиляция все равно потребует таких вещей. Просто э, я рассматриваю такие вещи, как вот это. Это просто как дополнительная экономия. Все. Вот здесь кусочек пенопласта. Вот, все. Ребят, смотрите. Вот, что тут? Это вот радиаторная решетка, не более того. Больше ничего здесь нет, нечему тут, нечему-то ломаться, нечему-то двигаться, не еще что-то, чтобы здесь происходило. Все здесь работает нормально. То есть просто с одной части воздух холодный приходит сюда. И, соответственно, проходя через пластинки, он там ну, передает свое тепло холодному воздуху, горячий воздух отработанный, который выходит, и все. То есть если уберете вот эта система будет работать то же самое и так. Просто у вас будет в межэтажке, ой, в межсезонье, в межсезонье вы будете просто платить больше за отопление, за подогрев воздуха. И все. Где-то здесь должен быть Тен какой-то. Вот здесь датчиков целая куча. Всякие разные потоки и так далее. Если произойдет пожар, то эта установка отключится. То есть, ну, тен, скорее всего, где-то там дальше может находиться. Я не знаю, не вижу. Ну, такая вот история. И то, что там говорят, в воздуховодах там что-то будет происходить, ну, до глобального на самом деле ничего не будет происходить. Это же все-таки, если вы не курите ну, в доме, то проблем особо не будет. Кухня, она всегда отводится отдельная, кухонная вытяжка. Соответственно, жиров и так далее не будет. Вот та труба, она... Загрязняется, я уже рассказывал, что она обязательно, обязательно должна быть жестяная. И э, каменная ватой обернута специально, что это противопожарные меры. И выбрасывается напрямую на улицу. Все, а здесь что дальше-то? Чему тут ломаться? Тут, тут все, ну скажем так, это вент-агрегат. На это нужно смотреть как просто вент-агрегат, а не как рекуператор. Рекуператор вот занимает здесь небольшое место и все. Вы один раз за него заплатили. Остальные моторы, они в любой будут установки, глушители в любой установке будут. Если вы не будете ставить глушители, значит вы будете получать шум. Вот и все. Поэтому я считаю, что это хорошие вещи и они нормальные. И для эксплуатации очень даже хороши. То, что комары там или... Еще какие-то живность. Вот здесь попадает, какая-то часть здесь есть, находится. И все, но это протереть сейчас, поменять фильтра поставить и вуаля. То есть вот вот это датчики, это датчик, На, вот там видно. Мне-то, по крайней мере, точно видно, там датчик стоит. Вот здесь тоже датчик. Соответственно, там где-то должен быть какой-то датчик. Не знаю. В общем, не знаю, люди пользуются, получают удовольствие от жизни. И никто не жалуется. Жалуются те, у кого чего-то не получается. Так что вот так вот. Здесь вода. Вода здесь уже вот этот, это, это оборудование. Это уже докупалось. То есть вот эти трубки по потолку проходили, уже уходят на улицу. И на улице находится воздушный, э, как он там, короче говоря, воздух, воздух, воздух, тепловой насос, в общем. Так что вот, я надеюсь, объяснил для людей, кто не понимал, что это такое, что это за такое зверек, вот. он эффективный где-то до минус, там может быть 5, дальше уже должно подключаться подогрев и все, но вот как раз таки в межсезонье это и будет самая эффективная вещь, то есть будет он экономить деньги. В межсезоне именно когда весна и когда осень. Или там, ночи холодные, то спокойно этого будет достаточно. Не надо будет подогреваться. А во всех остальных установках, если его нет, да, то, пожалуйста, будете просто подогревать воздух, датчик сработает, и будет греться воздух напрямую, там, от либо <coughs> от электричества, либо можно сделать водяной контур. Водяной контур тоже там Всегда у него стоит датчик на подогреве и так далее. То есть ну, более сложная система. Поэтому электрический более предпочтителен. Он более простой и безопасный. Вот. А на этом я хочу попрощаться со всеми. Пожелать всем удачи и до новых встреч.